Впечатление совершенно великолепное, актуальная тема, зажигательный спикер, великолепная организация. Очень здорово. Мы давно уже пришли к тому, что мы не то, как мы называемся, а то впечатление, которое оставляем у своих клиентов. Пытаемся подчеркнуть это в должностях и в том, что мы делаем. И когда мы это слышим от мирового спикера, мы понимаем, что мы на правильном пути, хотим еще быть точнее и, конечно же, получаем массу позитива. Это великолепная вещь, с которой мы работаем каждый день. Oh, oh, oh.